Добрый день, коллеги! Я тут монтирую видео и решила вам коротенькое такое сообщение сделать по поводу как нам избежать выхода из строя программки. То есть, когда ее выбивает, она прекращает свое функционирование, пишет, что нет отклика от программы. А также проблемы, возникающие при окончательном рендеринге вашего видео, когда программа не хочет обрабатывать и сбоит на каком-то моменте. Так вот, чтобы облегчить программе работу, надо предварительно все, что вы можете, с этим видео сделать, облегчающего работу при рендеринге. Первое, это можно сделать при рендеринг аудиодорожки, с которой вы поработали. Вот, предположим, у меня есть куча плагинов, которые я применила на этой аудиодорожке. И все они сейчас просто висят, нагружая, нагружая работу Sony Vegas. Независимо от того, какая у вас версия, 13 или еще хуже, там 16, какая-нибудь высокая, более нестабильно работающая. Вот, вам поможет это. То есть сначала делаем э, звуковую дорожку, работаем с плагинами, работаем со звуком. А потом только начинаем резать, делать монтаж. И только после монтажа уже переходим непосредственно к установке плагинов на видеодорожку. То есть сначала работаем с аудио, делаем пререндеринг аудио. Потом монтируем видео, режем его там на кусочки. И последнее, это начиняем плагинами э, нарезанные кусочки. Вот так вы сможете облегчить себе рендеринг. Итак, вот куча плагинов примененных. Закрываем это окошко, открываем Tools, инструменты и нажимаем Render New Track. Вот у нас э, будет идти дефолт темплейт по умолчанию. Вот полностью э, в формате wav new track будет у нас. Так, и давайте определим, куда мы это сольем. Сливать надо туда, где вы э, готовите ваше видео. Сохранить. Все, рендер. Сейчас быстро отрендерится. У нас появятся две звуковые дорожки. Первоначальную мы уберем. Из нашего проекта она нам больше будет не нужна. Все плагины к ней применятся. И мы уже будем работать без шумов. Ну с эквалайзером отлаженным откомпрессированным звуком это все плагины которые при были применены ну вот наверху видите у нас дорожка с примененными плагинами а внизу Изначально я этот трек убираю изначально. Делит трек. все друзья, теперь у нас не висят никакие плагины в программе. Вы можете работать как с изначальным видеофайлом. И ваш Sony Vegas не будет зависать от того, что у вас перегружена программами звуковая дорожка. И облегчит рендеринг. В целом конечный ну вот все пока пока если было полезно это видео ставьте лайки подписывайтесь на канал а с вами был канал тех минимум Bye.